Все спят. Нужно кое-что сделать. Силы, данные мне мастера-хранителя всех камней чудес, я желаю, чтобы все камни чудес, которые получились недостойным путем, явились ко мне. И все. Сколько в этом городе незаконным путем были получены талисманы? Ну все. Еще и такие мощные. Ну все. Хранители втык получат, а я пойду в другой город. Феликс, я готов обсудить Так, вы no, Дусу, Нуру, двойная метаморфоза oh, no. хм. Я готов опробовать свои новые силы Лети, мой прекрасный Мок, И оживи мое творение Но если же его улучшить как-то, чтобы его контролировать, мне нужно выпустить Акуму. Лети, мой прекрасная Акума. Беремая Акума, я даю тебе силу. Неважно, какую я тебе даю силу, просто разрушить этот город. Какое вкусное мороженое, ням-ням. Так, ладно, надо выйти на патруль, мне. Вот, надо выйти на патруль. Так, Тики, давай. Угу. Нужно выходить. Так, проверяем на наличие сообщений. Мне украли камень. Я что? Так, что-то. А, у меня украли. Айси и Ники исчезли. Что? Три талисмана пропало. Странно. А как же еще же, если. А, еще привет, у меня украли камни чудес. Так, дело плохо. Это дело даже неплохо, а ужасно. Мне срочно нужно перевоплотиться. Тики, перевоплощаюсь. Да, я тики, перевоплощаюсь, тики, прячься. Прикинь, тики, талисманы украли. Вообще, капец, какой-то прячься. Нужно... Я не знаю их личности. Вот в чем проблема. Но в целом... Не шибко-то это. Хотя нет. Я знаю личность супер бывшего суперкота. Точнее, я... Ламинго или его личность я знаю. А вот остальных не шибко. Так, ладно. Мне нужно исп... найти... дать ему Камни чудес Ну, я... Не знаю. Так, вот этот... Вот этот и... И... Какой бы еще талисман? Так. М -м -м -м. так. Ой, боже. Ты, дура, прячься. Ой, мой прекрасный, любимый, к вам прячься. Так, я не знаю. Может... Д ладно, возьму этот. -м -м. Так, стики, давай! Не знаю, как они мне написали. Наверное, у них какая-то связь со своими оружиями. Ну ладно. Так. Личности других не знаю, но знаю личность этого. Нужно быть очень скрытым. Так. Мистер Ябак. Да, я тут это по делам шел. Так, вроде никто за мной не следит. Тук-тук-тук, привет. Лука. Ой, Кринт. Я... Кто-то украл, кто-то смотрит, я тебя начинаю украсть. Кто-то вдруг украл. Это, конечно, да. Держи камень Миша. Надо, надо будет разобраться с этим, используешь этот камень чудес. Да, так, я тебе не... заходила, чтобы Давай. проверить, нет у тебя аккумулятора. Ага, я -а. Все ну, а -а -а. Что okay, это? Скажи Миша, одно ушко. У меня украли два. My... Все, пойдем. Я по голосу mm -hmm. тебе узнал. Mm -hmm. я, я, я уронил. Я там уронил. Иди подними. А, да, Вообще, если бы им стал так остался один. один. Но я знаю то, что к вам издает личность. Лонг, а дашь этот камень чудес только к тому, кто. Ну, ты знаешь, кому короче. Клонг даст, он знает личность. Прием, прием герой, встретимся на... на, на да. Так, люди, другие проблемы, супергерои, быстро все встречаемся, тут злодей. Ну, где встречаемся? Вы знаете вы, конечно, злодей? Ой. Я сзади. Ой. Ой собачка да, да. Он... да, так еще нужно нет да. мы так мы потом разберемся с вашими камнями чудес мы потом разберемся а мне бабочка что ладно ну, что можно могу... еще должен быть для драк... а? еще должен быть дракон кома а, что а что так мультип клонирование Ай, на, а, давайте в дракон. атаку уклоны. Нужно клоны. Да, с ними, привет, разо... с ними да. разобраться, но для начала использовать супершанский. В атаку клоны. Ее не а... невозможно. Мне кажется, от моих клонов Там Кто-то есть. Кто это такой? Браж? У меня есть. Короче, я идеи. понял, что какая как же? Калки. Калки, объединитесь. Я драка. А, Будьте будь осторожны. К ней невозможно. невозможно подойти. А обратно мультипликат. А ребята, я знаю, у меня есть идея. Бошечки, кошечки, кошечки, а где он? Кондартный а Ваяж. Так, э иди сюда, иди сюда. А Братник только уже появился так Как он а это сделает? Мне нужно где-то перезарядить. На. Держи, возьми да. это. Но здесь не трансформируйся, здесь а -а -а. секретарь смотрит. Вперед. ешь а, а, ай, Я ой, перезаряжу камель чудес. Это невозможно. Да, что? это Слияние. Ч ⁇ клянусь? Ч ⁇ клянусь? Пчелка, ты Ч ⁇ клянусь? Ч ⁇ <соединяем> а, то есть... А, ты... А, ты... А, пока я парализовываю. Веном. А я показываю е ⁇ с другим. Бояж. А, а а ну, привет, Ну, привет, я... Как ты ж... Нахалду. Как же... <соединяюсь> <соединяюсь> <соединяюсь> <соединяюсь> так. Нужны обезиниться. Что? они вы никогда не сможете победить моего монстра И ваши новые тупые супергерои ни на что не способны. Уже Лучше отдай... мой прекрасный танцемонстр. Исцелись! Так, ребята, приготовьтесь сейчас, чтобы все перезарядили свой камень чудес. У меня есть небольшой план. Я уже перезарядилась монстр. Будь нас сражаться с моим сенсомонстром. Вы это не. Отличная а... защита, ребята, приготовьтесь, я открою Что? сейчас несколько вояжей. Вояж. Давай. Так, ребята, а... теперь а... можно теперь чула... Чула, парализуй. Нет, так, я, я делал, создаю. Я Собака с... приготовься аппорт. использовать на нем. Мега бабочка, я. Мышь, я... Исп... нам нужна помощь. Это вам нужна в, в, в этом. ты больше не будешь существовать. Примерно сколько Десять разу. Сразу 10 мульти-разложения. Я создаю я создам нового сенси с которым вы не сможете справиться. Блин! Сенси-сейф. А -а -а -а. Сенси-сейф. Я с чтобы забрать у, у этих тупых героев кризисманы. Oh, Люди, если он под нам чак. попадет по пять раз, он... О, нет, он oh. уходит. Не дайте ему Какая уйти. Какая дырочка. Не дайте ему уйти. Черт. Что это садушка? Драгон-молнии. Нет. Ты Я... я Ты это в этом мире. Ты больше не будешь существовать. Мы его, мы его упустили. Мы его упустили. Нуру, разделяйтесь. Но он, не смог, но он смог объединить камечнез, поэтому это становится более опаснее. Ладно. Панцер. Я убираю панцер. Падай его. Я убираю панцер.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 Ну беги, перезаряжайся, дебилов! Я сейчас трансформируюсь. Мы тоже скоро встретимся для обсуждения нового плана. Я единственный не использую силу. Ну ладно, подожду вас. Лонг, перещаюсь. Поем, прощайся. Астролонг. Лонг, а бурю. Тики, перевоз прощаюсь. Тики, он использовал новый комиссий, поэтому слишком опасно. Тики, трансформация. Так. Нет, теперь слишком опасно все это. Так, нужно разобраться с героями, почему у них пропали камни чудес. Потому что это напрягает, потому что, ну, монарх не праздник, исп... как он там себя назвал, не использовал, поэтому, мне кажется, это не он сделал. А, ребята, uh -huh. есть одна проблема, надо разобраться с вашими камнями чудес, которые похитили. Я не знаю, интерес. Бражник не использовал кам ваши камни чудес, хотя в середине был камень фламинго, который мог фактически все все силы. Он мог использовать, представить этот камень чудес, но он его не использовал. Значит, Монарх, что-то... Точнее, Бражник. Что -то... Там кто-то был, я видел, там кто-то есть. Кто есть. У меня глаз алмаз. Прикольно, Ты... так. Я так я даже видел, что там кто-то есть. Ну, я. ну я, я, если бы не я сказала, бы я не сказала бы. Да ладно, У меня есть идея, как узнать. У меня есть идея, как узнать, кто это сделал. Небольшая. У меня есть небольшая идея сейчас. Так, я узнаю, кто это сделал, и вернусь к вам. Мне кажется, что это опасно. Ну, я же не буду путешествовать во времени. Я просто это посмотрю. Тики, Галки, Бог, объединитесь. И теперь я пеннибак. Угу. Да, я отправлюсь в прошлое и посмотрю. Не бойтесь, вмешиваться в Я не буду. Я просто посмотрю и выйду и скажу вам, что произошло. Вояж. Ну, хорошо. Ой, точнее, нара. Так, ну, я увидел. Ну, короче, в Илохи пришел какой-то хранитель Сухань. Его вроде зовут. И забрал у вас камню чудес, потому что вы его получили незаконным путем. Только... Я еще по законам Ну, это что-то типа, вы, вы как получили свои камни, чудес? Я такая. Не excel... не а, нет, вернее, нет, мне дал хранитель без шкатулки. <cm> <Banana> no, нет, подождите, я вот помню, вроде приходили, вам пришли кто-то там, кто пришел. О, мне, наверное, по почте может пошел. Баникс, вроде, при том, что у вас забрали за то, что вы их получили не путем от самого хранителя. То есть не передался титул. Вам кто-то принес их, я вот не знаю, но вам кто-то принес. Я не помню. Ладно, у меня времени мало, потом переблодимся. Если что, если... Я, я хранить не давала, вот... Ну, тебе нужно, чтобы да. передали титул. Вот мне шкатулка, она вообще в почтовом ящике лежала. Потому что шкатулка телепортировалась ко мне. мне тоже... Нет, Почтовый. вам Вам, тебе и кто-то его... Ой, да нет, Кому? Да я путаю, извиняюсь. Тебе и этому облаку дали, кто-то подарил. Ладно, Люди, все, перезарядите своих к вами. Тебе мыш... Тебя мышь устраивает? Ну, не особо. Какой не вот другое бы, другое какое ты животное хотел бы себе? Животное? А какие есть животные? Ну, почти все, кроме кота есть. Котов мы я не все слишком. Все животные? Да, все животные, кроме я кота. Кота, так... собак я не люблю, драконов не люблю. А ты умеешь за меня решать? Ну да, могу, черепаху подарить тебе. Ну... Черепаха или мышь, или петух, или козел. Так, как кто там есть сейчас? <связь> <лошадь, змейка, связь> О, а, Давай змею. ну, ладно, сейчас я тебе ее там. И сейчас мы ждем с командой. Так, держите себе змею, а мулу, а мулу попросишь одать. То есть, ну, да, мулу тебе, не мула мне принесет, все. короче, там чудесно, она знает, где мия. У меня просто времени нет, я еще через минуту буду Так, все. Ладно, это будет заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока-пока.